Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для импостера. Этот скрипт работает как для убийцы, так и, получается, для мирного космонавта. Получается. Вот. Для того, чтобы нам активировать скрипт, нужно скачать чит по ссылочке в описании. После этого, как вы скачали, нужно нажать вот на эту кнопочку Inject. Так, у меня тут вылез антивирус. Ну, ничего страшного. Так, все, ждем, пока мы заинжектимся. Так, все отлично. И теперь вставляем скрипт из записания. А, смотрите, получается, а, если вы играете за импостера, вы можете автоматически убить всех, а Потом автоматически сделать саботаж, автоматически закрыть двери, ну и так далее. Тут, получается, еще есть пофикшенный саботаж и также убийство. А, и также получается за простого мирного космонавта вы можете автоматически пройти все таски. Давайте, в принципе, активируем. Так, ну, как видите, все работает. Все я таски выполнил на 100%, как видите. А, этот скрипт работает. А, также давайте сейчас я а, быстренько стану импостером. И мы с вами продолжим. Все, наконец-то стал импостером. В принципе, давайте сейчас проверим. А Что можно делать за импостера То есть, что делает этот скрипт Так, давайте инжектимся Я надеюсь, у меня сейчас не вылетит Потому что если вылетит, будет очень обидно Так, вроде не должно Так, так, так, все отлично Все, у меня не вылетело Так, и теперь Давайте, в принципе, его активируем Такс Ага, я куда-то тп хуюсь Ну-ка, смотрим до конца не понимаю, что происходит. Давайте еще раз активируем. Хотя нет, вот уже кого-то убили. Но это получается убил не я, я так понимаю. Ага. Так, ну, значит, скорее всего, этот скрипт работает на более мощном DLL. Вот у меня в чате стоит не совсем мощный, получается DLL. Он где-то либо шестого, либо седьмого уровня. Вот, То есть, чтобы полностью хорошо работал этот скрипт, вам нужен скорее всего signups. Вот. Ну а сейчас, в принципе, мы с вами еще раз проверим. Так, давайте нажмем void skip. Просто пропустим голосование. Так, ждем. И сейчас заново, получается, активируем. Ну вообще по идее должно все работать, не знаю почему не работает, ну ладно, скорее всего из-за того, что слабый DLL. Окей, заново сейчас активируем, ждем, все, так давайте, экскут и пока что ничего не происходит. Давайте тогда сделаем саботаж. Так, все, окей. А, закроем все двери, получается Так, смотрите, я куда-то тп хуюсь Так, kill F На F получается убить Это понимаю а, Вот я нажимаю на F, но почему-то Ничего не происходит, очень странно Нажимаю на F И до сих пор не работает Либо я убил уже До конца, конечно, не понимаю но видно, скорее всего, то, что он полностью не работает. Так, опять это топхнулся куда-то. А вот кнопочка, кстати, горела другим цветом, красным, если не ошибаюсь. Но я до сих пор не смог его убить. Ну, два предположения. Либо этот скрипт работает криво, либо же он работает только на более лучшем мощном DLL. Так, смотрите, я победил. Окей, но они, получается, я так понимаю, не успели починить реактор. Из-за этого я победил. А, ну, как видели, скрипт я вам показал. Не знаю, а, хорошо он написан или нет. Но единственное у меня предположение, то, что он работает на более мощном DLL. А, с вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.